здравствуйте в этом видео я решил устроить обзор роутера маршрутизатора фирмы xiaomi до этого я был ориентирован на покупку роутера фирмы tp link но полазив по просторам интернета а также на всеми известном сайте алиэкспрессе наткнулся на данный роутер Оценив положительные отзывы, решил заказать именно его. Стоил он в районе 1700 рублей, сейчас вот 1900. Цена, э, что хочу сказать о роутере. Он имеет два лан хода что мне и нужно было один для компьютера, другой для телевизора. Ну, один, естественно, для интернета ван-вход. USB-порт. От него можно э, заряжать устройство, э, типа как питающий порт. И также можно подсоединять накопители, то есть жесткий диск, и через локальную сеть закачивать туда информацию. Я имею в виду внешний диск. Что тут у нас еще в описании Ну размеры его и что самое важное имеет ну не знаю важно не важно имеет два модуля Wi-Fi 5g и 2 и 4g один значит из них рассчитан на скорость вот 24 на скорость 300 мегабит в секунду второй модуль на 767 мегабит в секунду также их можно использовать по раздельности отключая покажу я сейчас в настройках настраивается он очень просто соединяем кабель от компьютера до роутера в lanport вот либо берем, значит, по Wi-Fi, находим наш роутер, вот так тут видно, как в Xiaomi, подключаемся, заходим на вот этот вот ресурс, набираем mywifi.com или IP-адрес, который указан сто шестьдесят один. И у нас высвечивается такая вот картина. Заходим в его настройки через IP адрес. Стандартный IP адрес у него вот такой. Окончание 31.1. У меня он уже настроен, но э, если у вас э, при первом запуске вы его запускаете, то просто он вам предлагает ввести сразу же пароль, который будет э, использоваться при настройках роутера. Вот вы его вводите. Вот. Дальше он сохраняет данные. И в итоге, в общем, переходит в настройки. Далее, что мы видим? Так, видим, сколько подключено устройств. Девайс 4 устройства мне показывает. Это вот мой компьютер, с которого я сейчас сижу. Телефон по Wi-Fi. Также видно Mac-адреса устройств, которые подключены. Это у меня еще одно устройство. Значит, тоже второй телефон и э, это еще наверное телевизор я уже не помню IP адрес что тут еще у нас есть интернет тут показывает скорость исходящую исходящую входящую IP адрес моего значит э, провайдера ну и все нам данные моего провайдера в общем DNS сервер вот тут значит у нас отображается графики использование э, трафика вот что больше потребляет кто какое устройство больше потребляет трафик и так далее различные статистические данные что вот настройки settings заходим что у нас тут еще есть wi-fi settings здесь значит указано что какой у нас э, Wi-Fi модуль, название его, э, пароль вводим в него. Это один из э, модулей на 2,4G э, на 300 мегабит в секунду. Вот он второй модуль, я его отключил. Вот, просто нажимаем кнопку Turn Off и он не работает. Более мощный. То есть большой радиус берет Тоже отдельное имя у него можно задать И пароль соответственно Что еще есть с настройки сети Тут просто показываются данные моего интернет провайдера Тут ничего особенного mac адрес моего роутера и mac адрес моего компьютера который можно клонировать то есть подменить к роутеру если у вас ä, провайдер по mac адресу пропускает э, э, ну так сказать в интернет настройки безопасности тут мы меняем пароль роутера если надо так с настройки локальной сети тут вы задаете IP адрес своего роутера. Можете его поменять. И... И под сеть, в которой будут выдаваться адреса на ваше устройство, которые подключаются. Статус. Что у нас? Ну здесь просто что статус? Можно выбрать тут язык ну, в этом в нашем случае их английский китайский еще какие то корейские наверное временные значит параметры это часовой пояс тут кстати мне неправильно настроен вот что еще есть вот storage. это значит накопитель который мы можем подключить к роутеру и здесь я еще не пробовал, конечно. Здесь, наверное, можем э просматривать файлы. Но это можно делать и по локальной сети отдельно. Вот. Ну, в общем, тоже такая функция есть. Я не буду на ней зацикливаться. Поэтому вот... Такой у нас роутер. Скорость хорошая, никаких перезагрузок нету, не зависает. Вот уже сколько почти месяца я использую, у меня никаких проблем, ни глюков, ничего не было. Ну а вот так он выглядит. Значит, вот он. Интернет-порт, WAN-порт, два локальных порта LAN. Вот один для телевизора, мне, другой для компьютера. И USB-порт для подключения либо жесткого диска, либо подключить для питания что-нибудь. Допустим, вот отдельно можно вот камеру подключить к нему через USB-разъем. Вот. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Ставьте лайки.